Добрый день, друзья! Для сегодняшней самоделки понадобится вот такая рыболовецкая катушка времен СССР. Досталась она мне по наследству, что называется. Теоретически можно было бы ее на удочку, но все люфтит, то бишь она достаточно убитая. Да и тяжелая, очень тяжелая. Сомневаюсь, что с ней удобно будет ловить больших рыб. В общем, сделаем из нее что полезное. В первую очередь произвожу полную разборку для выявления возможностей устранения присутствующих люфтов. Разумеется, интересные и конструктивные особенности. Тот, кто в детстве разбирал игрушки, для их изучения и возможного усовершенствования меня поймет. а то поспорить. После небольшого ремонта ситуация с люфтом изменилась в лучшую сторону. Попожжав в процессе окончательной сборки, я достаточно обильно смажу все трущиеся элементы. И будут они функционировать еще более слаженно, точно, плавно и надежно. Последующие слесарные дела комментариев не требуют. А посему мой голос временно вас покидает. Скоро он возвратится. Ну, Именно тогда, когда дела приобретут особую важность и без пояснений вам будет сложно что-либо понять и разобраться в происходящем. Этот выступ необходимо удалить. Немного надфилем, дабы убрать неровности. Проверяем. Оп. Все. Эта часть к этой части будет фиксироваться двумя винтами. М4 с гайками. Вот такая забавная конструкция получилась Вращаем ручку Ну и двигатель перемещается туда-сюда Вниз-вверх, вниз-вверх Разумеется, не в очень больших пределах, но При сверлении небольших отверстий, небольшого диаметра Этого будет вполне достаточно Это еще прототип Здесь обточится, здесь подкрасится Будет выглядеть посимпатичнее, это отрежется. Но это все в другом видео, во второй части, над которой сейчас ведутся активные работы. На этом все. Пока что. До новых встреч. Жму руку, но посран, как всегда.